Может быть, вы не уверены, что ваш избранник испытывает к вам те же чувства, что и вы к нему. Если они не дали вам понять, что чувствуют к вам, тогда вы ищете несколько признаков, прежде чем дать им понять, что вы чувствуете. Это видео для вас, потому что мы покажем вам шесть признаков того, что вы не нравитесь своему избраннику, извините. Первый. Они часто говорят с вами о своих увлечениях. Говорит ли ваша влюбленность с вами о своей влюбленности? Если только вы не являетесь той влюбленностью, о которой они говорят, скорее всего, вы им не нравитесь. Если кто-то кому-то нравится, он не захочет раскрывать, кто еще его привлекает. Второе, они не открываются и не показывают свое истинное «я» рядом с вами. Вы открываетесь своему избраннику, когда общаетесь, но замечаете, что он никогда ничего не рассказывает о себе. Если вам кажется, что они никогда не хотят рассказать вам о себе что-то глубокое или проявить свое истинное «я» рядом с вами, это признак того, что они не хотят развиваться в ваших отношениях. Как близкие друзья или партнеры, мы обычно хотим быть ближе к своим возлюбленным, раскрывать свое истинное «я» и быть эмоционально связанными. Номер три. Они никогда не пытаются или не хотят остаться с вами наедине. Находит ли ваш избранник вас на вечеринках? Садится рядом с вами, пытается остаться с вами наедине. Это хороший признак того, что вы им нравитесь. Однако, если они никогда не хотят оставаться с вами наедине, это может означать, что они рассматривают вас только как знакомого или друга. Вы замечаете, что ваш избранник внезапно уходит, когда ваша компания друзей оставляет вас наедине с ним? Или замечаете, что он никогда не здоровается с вами на публичном мероприятии, на котором вы оба находитесь? Это может означать, что вы им просто не нравитесь. Номер четыре. Они всегда заняты и недоступны для вас. Когда вы спрашиваете своего избранника, не хочет ли он погулять с вами, он всегда говорит, что занят. Они никогда не предлагают вам встретиться в другое время. Это может быть хорошим признаком того, что они не рассматривают вас в романтическом плане. Большинство людей стараются найти способы и даже предлоги, чтобы провести время с тем, кто им нравится. Так что если они не прилагают никаких усилий и не хотят проводить с вами время, это плохой знак. Номер пять. Они не пригласили вас на свидание. Приглашали ли вас когда-нибудь на свидание? Спрашивают ли они о вашей доступности? Это все равно, что сказать, что они всегда заняты, когда вы приглашаете их на свидание. Если они никогда не приглашают вас на свидание или пытаются намекнуть, что хотят провести с вами время, скорее всего, вы им не нравитесь. И номер шесть. Они не запоминают то, что вы рассказываете им о себе. Помнят ли ваши избранник какие-то мелочи о вас? Может быть, вы открылись им о чем-то очень важном для вас? А когда вы увиделись в следующий раз, они уже ничего не помнят. Когда нам кто-то нравится, мы часто хотим узнать его как можно больше. Мы часто запоминаем мелочи и детали, которые они нам рассказывают, потому что они занимают наши мысли чаще, чем другие знакомые или друзья. Так что если ваша влюбленность даже не помнит вашего имени, это не очень хорошо, мой друг, не очень хорошо. Итак, какие признаки вы заметили у своей влюбленности? Никаких? Возможно, вы им нравитесь, а если нет, то однажды вы обязательно найдете кого-то, кому вы понравитесь так же сильно, как и они вам. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если вам понравилось, не забудьте нажать на кнопку «Нравится» и поделиться с другом. Подписывайтесь на YouTube Немиркин и нажимайте на значок кнопки «Уведомления», чтобы получать больше подобных материалов. Как всегда, суперспасибо за просмотр!